Я Владимир Ильич и Валерий, что я Орны все-таки снял. Очень приятно, но я как человек военный, понимаешь, не может он вот на майке висеть, он должен висеть на кителе. А, ну, так, там, такая большая текстовая часть, я, наверное, ее все-таки немножко продолжу, потому что я знаю, что в интернете, в онлайне очень много людей смотрит а, вот эту трансляцию сегодняшнюю, и как это говорит... Дима по маширу, маме там была это самая такая когда-то реклама. То есть хотелось бы, конечно, передать приветы. Ну, во-первых, вот мы с сыном сегодня приехали, а хотели всей семьей приехать. Но, к сожалению, ребенок заболел. Кто скажет, что любимая собака это не ребенок, я не соглашусь. Поэтому, конечно, я передаю привет своей любимой жене и ребенку, нашей собакинке. Вот, конечно, передаю, ну, все невозможно передать, но знаю, что смотрят сейчас ребята, там, миротворцы Приднестровско-Молдавской республики ä, и персонально Алексею Саушеву. И еще на авиабазах, которые за рубежом, это Еребуни в Армении, это Кант в Киргизии, ä, целый Урал. Вот, Пермь любимая, привет. Екатеринбург, Челябинск, и туда уже вот еще Южнее Оренбург, Илья Якобулянский Саша Кузнецов. Привет. С Вы все передадите по телефону. Не, ну конечно, Торжок Кубинка, это, это, ну, это, это родное вообще. Сахалин сейчас спит, но сегодня утром меня разбудили. В 5 утра я спал на днем рождения. Я говорю, да они говорят, а нас не волнует, у нас вечер, мы уже за тебя поднимаем. Питер, конечно, родной, Чернигов, Украина, одноклассники, всем привет. Харьков, Киев, Запорожье, здесь с Украины тоже есть. И представители Харькова тоже. А, вот. Я знаю, что смотрят не только в России, поэтому всем-всем большой привет. Спасибо, что смотрите, спасибо, что вы есть, потому что без вас не было бы этих песен. А, знаете, попытаюсь прочитать стих один, это не мое. Мало того, он написан на трех языках. Я учился ну, в советское время. Но в школу пошел в Казахстане. Мы, естественно, казахский язык не изучали. Вот когда уже отца перевели на Украину, украинский был, я освобожден был. Хотя заканчивал школу уже на Западной Украине, во Львовской области, обалдеть И все преподавание было на украинском, я его в принципе даже немножко освоил В Беларуси служу, был период, когда нас, ну не то что заставляли Но был период, когда мы начали писать офицеры диктанты по белорусской мове Чтобы там, ну как бы только отделились Было тоже очень -то много интересных историй Но дело не в этом, вы все поймете Насколько я смогу прочитать, это вот на, на наших языках. Кстати, э, стих написал э, человек с исключительно славянской фамилией Мамедов Геннадий. Алетчиком в Чернигове, выпускник Черниговского авиационного училища, но ну, потрясающие слова. Мы выпьем и еще нальем, чтобы через край лилось в стакане. Все водку русскую мы пьем. Хоть и не все мы россияне. Литровый кош на всей красе а мы перехилим вельми лука, и белорусы, мы не усе, хотя усе мы пьем за брюху. Мы повни келихи налем, чтобы ожлилося через винти. Горелку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы, мы не разлучны я и ты. Тверезы мы, че совсем пьяные. Бо мы сябри, бо мы брати. Все потому, что мы славяне. Да пожизный штырь, И гресть тоска в когда намного миль Волнения нет, на море то лучше утонуть, И я желаю свято, чтобы ветер начал дуть, И в море вала девятый, Штаб парусник летел, как птица над волнами, Ведь я ж всегда умел. В морях дружить с ветрами В жизни штормовой Всегда везло по камням И ангел мой со мной Вода пойти бы ко мне И ангел мой со мной Вода пойти бы ко мне Друзей по не терять Пусть их минуют беды И если уж стрелять в небо в честь победы Дай Бог смертельный шквал На айсберг не наткнуться Пройти девятый вал свой порт домой вернуться Чтоб не летел Как птица над волнами Ведь я же всегда умел В морях дружить С ветрами в жизни штормовой Всегда без злоба, пока камня Ангел мой со мной, вот бы ко мне. И ангел мой со мной, вот обойти бы камни. И ангел мой со мной, вот обойти бы. Дай, дай, дай, дай, дай. Чтоб парусник летел, как птица над волнами Ведь я ж всегда умел в морях дружить С ветрами в жизни шкармовой Всегда без лопа камня И ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне И ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне Все время эту песню называю про быка, потому что обойти быка мне. А как я называю следующую песню, я потом тоже скажу. А Минск азерб, совсем. Дожди, который день? Наверное, солнце лень. Светить нам всем. Зачем светить, когда Привыкли все к дождю, А я все солнце жду, Ведь я тогда, когда Да что мечтать? Вода Размыла нас, как грунт, И лихо целый фонд. Да, беда И покати шаром Так пусто во дворе На небе туч Каре Висит сплошным шатром над Минском снова Гром И капли остекло Но сохранит мой дом Дней тепло, И пусть опять грозит, Мне рощерком гроза, А тех, кто я вижу, Напомнит лишь роса, Ведь по утру роса. Значит, дождь на взрыв Все слезы льет и льет А в небе самолет Аэропорт закрыт Не знает, бы, что страшнее: в Грозы, смертельный жар Или когда удар и Еще считается в ней мы все погоды ждем, А город весь промок, Как будто на замок Закрыт навек дождем, Над Минском снова гром И капли стекло Но сохранит мой дом прошедших дней тепло, и пусть опять грозит Мне рощерком гроза, а тех, кто ее бил Напомнит лишь раса, ведь по поутру роса песни, как я их называю. Конечно, тут немножко будет авиации, но вдруг я вспомнил, что я забыл одну песню спеть еще в первом отделении. А знал, что в Оренбурге ее ждали. Что насупился Илюха? Ничего ли, да до дозарить? Набивая снова брюк, брюч шуаты, Носят ящики солдаты, и заката акварель. Только нам не до заката рампа Тельфер, аппарель. Рампа здесь не значит цена, палуба не значит флот. Мы не взвечиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют экипажу не впервой, и илью не испугают грузовик наш боевой. Нам слют, уходит в увеселение трудяга. Турбин учащий квартет поют. Летит или уже работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу, столько лет. Нам лететь туда, где жарко, С дозаправками маршрут, Полный борт в гуманитарки, Там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, Приступим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, Лучше так! Чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиков портом Возвращали мы солдат В их последний вечный дом Улетали от печали Снова в небо с головой Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой На взлет Уходит вы селья трудяга. Турбинграху чущий портят, поет, летит или работяга, бродяга, наш транспортяга, Горбом по небу столько лет, Чай, печенье и конфеты. Продоели на мужик, Штурман курит сигареты, там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И, если что, всегда в порядке, у него велосипед. Поспастеровали уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридоры ему открыли, значит он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой, Если где-то штуба как, Грузовик наш боевой. нам в уходит в Илья Тротяга, Турбин вверх квартет поет. Летит Илюша Работяга, Бродяга, наш транспортяга, Карбон по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде Зимой встречают борт, заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные я не бьют баклуши, все предели как один, а до души налиют илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весь палубу принесет, наша Люша улыбнется нижним блестером, плеснет. Нам награды и не медали, А, скорее, будь домой. Руды снова в максимале, Грузовик наш на взлет. Уходит в выселья трутяга. Турбин, грохочущий квартет поют. Где ты, Люша, работяга, Бродяга? Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Ну вспомнил, что я еще один привет забыл передать. Дима Кальченко, я знаю, что ты это дело смотришь. Это мы с ним в Владивосток летели на таком самолете. У меня было персональное место с матрасиком, подушкой. Я летел на концерт в Арсеньев, и мне организатор говорит, ну вам бизнес-класс. Я не надо, у меня в это время летит друг. Так бизнес-класс. У меня круче бизнес-класс нележащее место и стол э, с выбором блюда И возможность зайти в кабину верхнюю, в нижнюю и так далее Там летели люди, которые очень удивлялись Дима, привет! Длинные полеты такие бывают Все же улыбнусь Пусть на свете все несовершенно Вон да Иисус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 я уснул по-глупому, мечтая Мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне Над землю, где я только не был, Словно по весне Было синим и бездонным небо Крепко обнимал И носил меня веселый ветер, А за земли во след смеялись дети. Так вот ты живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, А потом удачу, пропиваем, А мы чудес не ждем, Не волнует нас и Среди блаженства, то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле.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 Было синим и бездомным небо крепко обнимал. И носил меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, Только лишь у ангелов бывают, я ведь не святой. Мне не крылья, а руки обрывают мне бы улететь. Где постоянно солнце светит, Только где же он есть на этом свете? Я да да сне да да да я да да да да да да да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 полеты такие привели к тому что я решил еще одну песню спеть тоже вот когда летаешь в те в те далекие края я родный Рафлотом, словно глобус крутану, серебристым самолетом тридцать планеты я одну лишь закатом и рассветом сон придет и два, и два Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт меню большой на малый. Сам себе теперь пилот, пусть с дороги я усталый, только хочется полет. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой Я по жизни все болтаюсь между небом и землей Я кружу над Сахалином, я прожу по облакам Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам Южным хочется соседям часть земли себе отнять но не хочется медведям флаг над островом менять. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на краю света, где слегка надо навекре. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины Крабы, рыбы и кальмары Бросит тысячи тучи разных дел К нам спешат пивные бары океаны им надоел Словно море это небо Я в полете им дышу Без него мне как без хлеба Я на землю не спешу я кружу над Сахалином, Я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной Ходят ягодным местам. Южным хочется соседям Часть земли себе отнять, Но не хочется медведям фуар Над островом менять. В скалах как в доспехах Остров высится горой Здесь когда-то доктор Чехов Которжан лечил порой Где здесь в суровом крае Не боятся любых вьюг И когда-то самураев Здесь отбросили на юг Одинокий этот остров Кто-то скажет, как острог Он на глобусе полоской Всем укажет, где восток Без него Земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять. А не хочется медведям флаг Над островом менять. Я кружу над закалином, Я брожу по облакам, Снизу мишки за малиной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 Я когда летал на Сахалин, я передал ä, привет твоему аэродрому. Вот. И, кстати, вот, а я только хотел сказать, заслуженный военный летчик России, генерал Вячеслав Макарович Ленин, он в тех краях летал. Пришел и уходит. я знаю, сегодня воскресенье, завтра рабочий день. Если кто-то будет уходить, не стесняйтесь, прошу вас не воспринимать, это как призыв. Просто, ну я понимаю, бывает всякое... Вот с Сахалином... Вот не поверите, мне очень сложно петь эту песню про Сахалин. Потому что, как только я... Ну, я рассказывал эту историю, когда мне в интернете пишут, а что там за лягушка, что там за железная дорога страны ширины Японии, там колея японская. Но самая большая, проблема, самая большая проблема возникла потом. У меня есть очень близкий друг Сергей Сухомлин. Мы с ним записываем все вот это. Он аранжировщик потрясающий в Беларуси лучший. Он работал с Евровидением там, и так далее. У него студия, в которой я работаю, выпуская эти диски. Однажды он сказал, ты знаешь, я, говорит, когда слушаю, я бы все время спел бы здесь когда-то доктор Чехов «Катаржан лечил травой». Ты порой вот да это -да, травой, и все. Я когда дохожу, и у меня такое смирно в голове, потому что надо вот петь именно порой, а не травой. Я ему все время вот так мысленно показываю кулак. Вспоминаем сегодня постоянно Игоря Ткаченко. Э, вот песня, которую я помню когда-то. Я уже сейчас бы не удивился, когда-то помню первый раз, когда он меня попросил, <сёк> дома, вот Гарри там не даст соврать на кухне сидели, он, ну-ка, вот это вот у тебя классная песня про то, как меня задолбали. <сёк> ну, сейчас-то я уже знаю, что это вот эта песня. <сёк> Хочу как Винни-Похом быть, медведем, и друга пятачка иметь, и хватит. Вместе с ним дремучая Уедем и за проезд как-нибудь заплатим Устал я жить по ритму боги-воги и Когда с огня до полыми бросают Медвежьи надоели мне услуги Уж лучше почему пусть меня кусают Пусть жарят меня пчелы и кусают Медведем быть, наверное, попроще Проблемы их другие по природе, Бродил бы косолапая пороще, Мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед сгущенку и без хлеба, И выбросил бы все ножи и вилки, И было бы мое в цветочек неба, А в голове счастливые обилки, И было бы мое в цветочек неба. Наверно, заболел я каждый вечер. Мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня, пожалуй, не злечит. Ни доктор Эйболит, ни доктор Пацан. Мне солнышко лесное только нужно. И от костра тепла бы мне хватило. А ночью по медвежьей крепкой дружбе Большая бы мне медведица светила. Светило памятежи нашей душ при. Та-дам, та-дам, та И друга дам иметь, и хватит. Вместе с ним дремучий лес уедем И за как-нибудь заплатим Нас жизнь ключом в затылок не ударит В природе, как ни странно, не это фальши Мне синий шарик пятачок подарит Как тучка я на нем куда подальше Мне синий шарик пятачок подарит И я на нем как тучка, лишь бы дальше Я тут иногда экспериментирую. До записок, ну да, доберусь, наверное, постараюсь, по крайней мере. Я тут начал вспоминать, что однажды я занимался речевым жанром, как каким-то образом в школе. Вот Винни пух но ну, это не единственный персонал ставить, персонаж. Как раз вертолетчик пришел. Неизвестный персонаж, который летал в наших сказках, в наших мультфильмах. Я вот прочитаю одну штучку. Сразу скажу, это не мой текст, но я тут поучаствовал потом. Наверное, для многих будет непонятно, но тем не менее. Ну, мне хотелось. «Потрясающе!» — удивился малыш. «Послушай, ну ведь ты летел с положительным тангажом!» «Чего?» — Карлсон от и от неожиданности чуть не подавился. «Ну, ты летел головой вверх, слегка наклонившись вперед. При этом пропеллер должен был тянуть тебя вверх и назад. Почему же ты летел вперед, а не назад? А, а можно посмотреть твой пропеллер?» «Конечно!» — Карлсон развернулся. «С ума сойти, я так и думал», — сказал малыш, осмотрев пропеллер. «Что, хороший пропеллер?» — Польщона спросил Карлсон. «Так, я и думал, что это не пропеллер», — сказал малыш. «Пропеллер не мог бы так работать, потому что твоя спина экранировала бы основной поток воздуха, и вся энергия растрачивалась бы на создание турбулентности». «Эй, ты чего, Карлсон надулся, это лучший в мире пропеллер?» «Не сердись, конечно, это замечательный пропеллер», — поспешно сказал малыш. «Только это не совсем пропеллер, у него очень интересная система перекоса лопастей. Вектор тяги лежит в плоскости вращения, а точка приложения силы смещена влево. Таким образом, подъемная сила направлена от ног к голове вдоль спины, а не перпендикулярно, как я вначале подумал, а точка приложения силы смещена влево, потому что она действует на те лопасти, которые в данный момент двигаются вниз». «Чего ругаешься?» — обиделся Карлсон. «Тоже у меня специалист нашелся». «Ну, конечно, малыш!» — хлопнул себя по лбу. «Я-то пытался мысленно построить механику твоего полета через укороченное действие, используя лагранжевую механику. Ну, похоже, Гамильтонов, подход здесь будет гораздо наглядней. Главное — суметь записать Гамильтоян. А дальше ты, кажется, собрался рассказывать мне сказку?» — снова ранулся Карлсон. «Ну вот, ты, ты опять обиделся», — огорченно сказал малыш. «Просто мне кажется, что такой пропеллер, как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент». У тебя же нет хвостового винта, как у вертолета, и тебя э, будет уводить в сторону по курсу. Я никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой-то момент ты неизбежно свалишься в штопор. Карлсон надулся и вылетел в окно. «Постой, постой, я все понял, понял!» — воскликнул малыш, бросаясь к окну. Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно. Но что ты понял?» — спросил Карлсон, бухнувшись на диван. Что гостей надо развлекать, а не нести всякую чепуху. «Я понял, как ты компенсируешь это вращение!» — крикнул малыш. «Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную сторону руку давит поток воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты все время должен махать рукой!» Карлсон здорово разозлился. «Опять ты за свое!» — мрачно сказал он. «Ничего я никому не должен. Я махаю всем рукой и кричу о э гигей, -э -э -э, потому что я веселый и приветливый мужчина в самом рассвете сил». Но таким занудом, как ты, я даже махать рукой теперь не буду. Если моя теория верна, начал было малыш, но Карлсон уже вылетел в окно. Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость, рефлекторно дернул правой рукой, но сдержался. Тут его повело в сторону, он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсона повернул сильнее и внезапно развернула боком к направлению полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было поздно. Поток воздуха перевернул его и беспорядочно кувыркаясь, Карлсон полетел вниз. Сука! Донесся до малыша последний крик Карлсона, и малыш увидел, как Карлсон на полной скорости врезался в бетонный стол, прокатился по земле, и неподвижно замер, раскинув руки и ноги. Малыш вздохнул и вернулся к книжке, но ему опять не дали спокойно почитать. «Малыш!» — раздался голос папы. Малыш обернулся. «Малыш, да ты?» — брал гидродинамику Ландау и Лившица, — мягко спросил папа, входя в комнату. «Она стояла у меня там на полке, закрывала с собой пятно на обоих, а теперь ее нету». А, «Я положил ее на тумбочку», — прожептал малыш. «Мне было не дотянуться, чтобы поставить ее обратно на полку». «Малыш, малыш!» Папа ласково потрепал мальчика по голове и вышел с комнаты. тогда до следующей песни я хотел бы пригласить на сцену троих моих друзей это будет в тему если они не постесняются пилотажная группа Беркут ну хотя бы половина ее ну хотя бы я об этом то сегодня тоже расскажу мы просто уже имеем этот опыт я потом представлю этих замечательных боевых ребят. Это мои очень близкие друзья, я очень рад, что они не постеснялись сюда выйти и просто поддержать меня. А вы тоже поддерживаете? Я в них. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Днем рождения поздравит И, наверное, оставит мне в подарок 50 Эскимо. Начитался в детстве сказок, Без родительских подсказок Я хотела летать, как Карлсон, И виражить между крыш. Да небескалась малость.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 Вертолетик, вертолет, вертолетик, вертолет. По горам поля мы весям, облаковинтами месим, Как малыши, как вместе. разлучить не смогут нас. Жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжат ладошкой, шаг газ Торты, эскимо, конфеты, Все остались в детстве где-то Возят бомбы и ракеты Раздают то там, то тут И в десанте, и в пехоте Их зеленый вертолетик В исключительном почете Их всегда с надеждой ждут. вертолетик, вертолет, вертолетик, вертолет. Как мрачишь, плохие искнишь, Хорошие мальчишки достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолётик поломать не дам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь И за небо я хватаюсь Каждую лопастью держусь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 Летает, выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем поменяли столько мест Вдруг здесь вот тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Не отложим по работе И забудьтесь о пилоте В детство он меня возьмет Даст вам бирки, ну покажет, сказку на ночь мне расскажет, И подарит, может, даже Свой мультяшный вертолет. Запускаем, запускаем. Далек. Пилотажная группа Бирки, хотя бы вот половина. Александр Воронин, подполковник. Дмитрий Меняев, подполковник и полковник Игорь Бутыренко. Не знаю, смотрит в интернете или нет, очень хочется сказать спасибо командиру, ведущему пилотажной группе Андрею Попову, который их отпустил. Они, в общем-то, вот сейчас командировки по этому форме приехали. Викторич, на самом деле мы специально командиры не взяли, чтобы не портить вечер. Коль, пожалуйста, пару слов, если можно, мы тебя скажем. Вот как предыдущий Араса говорил, что ты даже не хотела сакцентировать на это внимание, но не являясь летчиком, ты чувствуешь, что реально вообще практически все. Слушая твои песни. Ну, как будто свои мысли читаешь. Вот я за себя говорю лично. Да. Я думаю, многие меня здесь э, летчики, кто летает, вообще поддержат, потому что вы, правда, это так и есть. Тебе за это огромное спасибо. Тем более, что мы с тобой имели честь вместе в одном экипаже полетать, как это было, да? 28. Да-да-да, совершенно верно. Огромное тебе, Коль, спасибо. Хочется тебе вот этот день пожелать Таких хороших творческих мук, чтобы ты создавал еще много-много хороших песен, таких прекрасных вообще, как ты пишешь и радуешь нас своим творчеством. Коля, спасибо тебе. Я думал, что когда сказал, что на Ми-28, вспомнил, что и на Ми-24... Всех сдал. Да. <свят> Всех сдал. <свят> <свят> <свят> Дима Миняева. Умудрился однажды К-50 в чёрной посадить с, с отвалившимся хвостом. <свят> <свят> <свят> ну, Он бывает. А, так, ну что, пойдем ка мы немножко... Что это у меня здесь? По временам года. Как никогда капризен март С утра капель, к пять ночи митер, Рисует странную пастель Весна совсем не знает карт На географию и с ней, На гидромет ей наплевать Ведь все дозволено весне С ума сводить, повелевать Смотрю я в небо по утрам И жду, как до спорции сего На в ветром ветрам Вернуться к шуму городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Я даже ночью сплю в очках В них лучше видно сны Не мистер Март, а словно мисс Заместь с крыши снега, снег И каждый день опять каприз И от весны к зиме побегай мне без видимых причин Куда-то хочется бежать Душа размером, как я ее в груди не удержать Смотрю я в небо по утрам И жду, как ты спортишь Словно на достовским ветрам вернуться к шуму городов, Смотрю на солнце в облаках и как рассвета жду весны. Я очках, сны Я даже ночью сплю в очках, У них лучше видно сны, Я даже ночью в очках, У них лучше видно сны. А вспять вращение земли не обернуть и не прервать. Я убегаю от зимы, как школьник, девочку встречать. Встречать весну, который год, она ж ко мне придет сама. И пусть не мартовский я год, но каждый год схожу с ума. Смотрю я в небо по утрам. Когда спальцы сюгов зло нордолсковским ветрам вернуться к шуму городов, Смотрю на солнце во благах, и как рассвета ожду весны, Я даже ночью в не в них лучше видно сны, Я даже ночью всплевачках, В них лучше видно сны. Пойдем по временам, это была весна, значит лето, а сейчас лето. И не бегут в череду, что-то нынче со мной происходит. Ширное во мне, словно дрожжи в вине родит. Делая, видимо, швах и на всех языках тупо. Сам себе на лету, словно песню в плиту. Глупо, на банальный привет улыбнется в ответ кто-то И пойдет сам себе, у меня же в уме ноты И откуда же взялось, только в небе зажглось светом Словно выпил до дна, а причина одна Это это лето вдруг настало, и врасплох меня застало, От зимы еще я не оттаяла, не согрелся даже, вроде мерзнуть не пристало, Но от холода устал я и уже не верю, что согреюсь летом я однажды. в духоте и завидуют всем селом садоводы в бегах и жужжат на лугах пчелы как подковой стоит но небе родуги арка у наташ лен юбки выше колен жарко Облака летят белее, Словно паруса на рея, И звезда на небе, Как и тетя, бросается лучами. Может, солнце всех согреет, Может, станем мы добрее. И забудем холод, Что нас сквозно пил ночами. Кто-то нынче со мной происходит, И шальное во мне, словно дружбы зиме, вроде И откуда же взялось, столько мне безглось Света, Словно выпил она, а причина одна. Это лето вдруг настало, И врасплох меня застало. От зимы еще я не отхаяла, Не согрелся даже, Вроде мерзнуть не пристало, Но от холода устал я, И уже не верил, Что согреюсь летом я однажды. Сны, ну и до зимы тем более. До осени немного осталось. Старая-старая песня. Да, знаю. Специально там стол номер 7, там очень близкие-близкие мои друзья, которые, когда я служил в Лиде, были вместе с нами, мы вместе там дружили. Ира Вася. А, вот как. Ну, до пива мы дойдем. Саша, привет. Вновь барабанит дождь по крышам, Мечтает стать моря на И буду всю на землю выжив, По небу лучи ветер кружит. Темно за окнами ненастье, А мне здесь светит полста герцев. Мне дождь печаль всю смоет сердце, И значит он сегодня... К счастью! Осень! И небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. осень! Все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать. А мне весна ночами снится, По поркам ветер листья носит, Недели тянутся резиной, И без голодный букву просит, Когда иду из магазина. Его такси жила погуда, Он, как и я, продрог жестоко. И как ему мне одиноко Видать такое время года Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвую стали И в эмиграции септицы. Осень Лякать И небо продолжает Плакать А мне весна ночами Снится так. Дать морями ложек. А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужи А я мечтаю улыбнуться И, может, даже размеяться Не превратиться, ближ бояться Мечтаю я к себе вернуться Полинчи цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции зеттицы. В восемь все восемь дней в неделю слякать, и небо продолжает плакать, а мне весна начали сниться. Ну, уже потом уволился, вышел диск, самый первый с этой песни, и, и мой бывший начальник управления, э, полковник такой Владимир Николаевич Ноликов, э, он говорит, представляешь, какие девчонки говорит, подлые, это он про дочек своих, когда я прихожу домой вот в таком настроении, они уже с балкона это видят и ставят осень, я, говорит, захожу, а -а -а, шашку доставить тут куда, и уже все обратно, можно. Но год продолжается, зима дальше. Ветер задует, морозом заведет К теплым морям улетят, стоят птицы Дождь проливной, белый снег превратится Весь мир, хоть на миг, но совсем упустили. Пусть земля глухим по кровалам укроют. И ветер метелит, завьюжит, завоет Меня занесет, заметет, успокоит Ведь может на свете бывает такое Замети меня метель и спаси, да сохрани, Мир вокруг переверни, Чтоб от я только хмель, Чтоб семь футов, а не мель, не от зла, чтоб холода. Жаль, как все, под вот беда, Замети меня в метель. К сединой мне без в Запорожье И та стекает по коже Слезами всю грязь заметет Пред моими глазами В себе разобраться Метель мне поможет, а жить для других Получается все же В конечном итоге себе же Дороже мы движемся К краху У людей всех похоже Но вряд ли кого-то вся это тревожит Замети меня метель И спаси да сохрани Мир вокруг переверни, Чтоб от счастья только хмель, Чтоб всем то а не мель, Не зла, чтоб холода. Жаль, и как всего беда, меня метель. Раз в году иногда но стреляет Патроны с курком вечно на изготовку А если уж кто-то сжимает винтовку То тогда -то наш мир навсегда оставляет И как бы хотелось все это не видеть Ни смерти, ни горя, чего-то несчастья И чтоб только сам забыть про ненастье И в жизни не сметь Никого ненавидеть, Замети меня, метель И спасибо да сохрани мир вокруг, переверни, Что по частью только хмель, Что всем путам а не за, чтоб что холода, Жарика, все, вот беда. Замети меня, метель. По названию моего самого первого диска, кроме этих четырех времен года, есть еще и пятое. Осень вечера лица тучен. В доме света опять заключен, И луны азиапши выучен. Робка светит сквозь ветра, один одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик и с собой мир заключен. Долго до утра мой мирок размером с кухню, Газ под кофе не потухнет, Где-то гроб печально пухнет, Видно, тоже одинок, строго тикает будильник, сам себе собутыльник, Поживет, моргнув светильник, И раздастся в дверь звонок. Ночь такое время года, что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят. Прозрачную не буду От душе моей восходу далеко кома, то ли года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Рюмки, водка, сигареты, хлеб Холодные котлеты И сердца у нас согреты то ли дружбой, то ли спиртным Но душа моя раздета И летает в небе где-то Рвется в сторону рассвета Только там помада Я, наверное, спел 100 песен Раз уж мы сегодня вместе Вряд ли нам грустить уместно Я пою, и каждый слышит То, что он хотел услышать Но стучат соседи Свыше в батарею, чтобы тише Ночь пройдет, рассвет, все спишет, Ночь, такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, И в прозрачную не воду. От а душе моей восхвату Далеко Матай-года ночь, такое время года ночь, такое время года. Звенел давно будильник, Опустил мы холодильник в горле, Будто бы напильник. Мне скоро петь, теперь солнце. Видно встать забыла, И сжимает боль затылок, Строя сушеных бутылок, И уже закрыта дверь. Осень, вечер, ветер тучи, В доме свет опять отключен, И луны озявший лучик, Городка светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно От души упрятан ключик с Собою мир заключен ненадолго до утра Ночь, такое время года, что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду а в душе моей к восходу, то ли ком, а то ли кода. Ночь, такое время года, ночь, такое время года Ночь, такое время года что не глядя на погоду гости дом ко мне приходят Пьют прозрачную не а в воду душе моей к восходу Долей года ночь Какое время года ночь Такое время года Ночные песни, ночные А разговор не клеился И ночь текла ручью Я как-то не надеялся Что мы себе поймем Луна в окне расколотом Прикинулась мечом А мы болтали шепотом Все как-то не о чем А мы болтали шепотом Вдвоем Не кипал светильничек и чайничек шипел Дотикал как в то будильничек, и я про что-то пел Огром а далеким рокотом напоминал весна Мы танцевали шепотом уже не допоздна Мы танцевали шепотом уже Уже почти полтретьего, а сон не для двоих нам бы лучше третьего И просто на троих К рассвету кто-то стопотом По лестнице сбежал Мы целовались шепотом И дождь нам не мешал Мы целовались шепотом И дождь А стрелки время мерили Летел за часом час И мы почти поверили получится у нас Знать бы как-то, что потом и вечное когда, а мы прощались шепотом, наверное навсегда, а мы прощались шепотом, наверное. Просил песню, я сейчас спою. <смех> Хорошо, что ты есть на свете, Даже если не рядом, а где-то, Но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, И на свисло челяд растаяло, И осколки его уплыли, А я в церкви свечу поставил, Чтобы беды тебя обходили. Зима мне только приснилась Снега нет, он в России и в Польше Если что-то со мной случилось То всего лишь любовь, не больше А глаза твои вряд ли заметят Что они мне всего дороже Хорошо, что ты есть на свете Вот бы только хранил тебя Божий Вот бы только ты чуть улыбнулась как ни странно, случится вдруг это, И чуть-чуть на мой взгляд встрепенулась. Значит, лето опять, значит, лето. И зима мне только приснилась, Снега нет, он в России больше, Если что-то со мной случилось, То всего лишь любовь, не больше. Россия, Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. А, я даже сам удивляюсь иногда, что у меня как-то так вот да, ночных всяких песен, как я их называю, не спится, что Мои морозы, мне хватит сил а вся жизнь моя в туге за нос И снос тасит И я за столько лет Не улетел в Кюрик Всегда давил на газ в ответ И в дальний свет Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда А значит, все не так уж скверно Горе не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть А значит, влёгать путь Я нынче уезжаю прочь Я еду в ночь Мотора рокот, как напев Звучит года Запомнить не успев Меняю города И пусть мне карты в рот. Я знаю свой маршрут, Надежда с верой не умрут, пока нас ждут, ночной дорога я несусь, покоя нет, А тех, кто в лоб, я не боюсь, Лишь слепит свет, и на в который раз не отведу я глаз. Но если в жизни любят нас, дави на газ, ведь где-то далеко. Наверное, ждут меня всегда, А значит, всю не так уж, Скверно, горе, не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, А значит, любой путь, Я нынче уже прочь, Я еду в ночь. Далеко, Наверно, ждут меня всегда, А значит, все не так уж, верно, в горе, не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, А значит, любой путь я нынче уже прочь. Я еду в ночь, я еду в ночь. Я еду в ночь. Я не знаю, там как это по авторским правам, но я немножко своим таким хитрым путем пошел. В этом зале замечательно неоднократно выступал и выступает Михаил Михайлович Жванецкий. Читать то, что он написал, ну это не то что бессмысленно. Так я вот никогда не пою Высоцкого, потому что ну, это не сделаешь вот так, как это делал Владимир Семенович, я просто его слушаю. Естественно, Жванецкого я тоже не могу читать, пытаясь переплюнуть метра но мне очень нравится один его рассказ. Я пошел несколько таким хитрым путем. Я решил это сделать в виде пародии. Как бы прочитал этот рассказ Михаила Михайловича Жванецкого а другой не менее замечательный сатирик Семен Теодорович Альтов. Наверняка все знаете. Ну, естественно, тема авиационная. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил. Граждане, отвертка есть? Нет? Пассажиры называются". Бросился обратно. Из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники. Побежали за ним. Стюардесса с криком «Ты мне до того не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. «Граждане пассажиры, я командир корабля, не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос, кто-нибудь может посадить самолет?» «А попробовать нет желающих. А стюардессой кто-нибудь работал? А санитаром? Странные у нас сегодня пассажиры. А вот это, простите, может у кого-нибудь компас есть? Девочка плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет». Что это с вами сегодня? Что я не попрожу? А вот карта этого маршрута, хотя бы автомобильных дорог. И дорогу никто на изус не знает. вы приперлись, извините. Его затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление, какие они такие неподготовленные. Снова высунулся командир. А Образдая белевая веревка, у кого-нибудь есть? Да, не подойдет. Нет, веревка нужна. «Жду за пассажиры, как можно такими безалаберными?» «Зоя, иди поговори с ними!» Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. «А вы все куда летите?» «В Новосибирск!» «Так это еще три часа лететь? Кто-нибудь хочет чая? Только один, один кто-то!» Из хвоста вылетел второй пилот. «Клейковую ленту быстро, а клейкая лента есть?» Из хвоста доносились удары На меня давай еще бей сюда В салоне потух свет Снова выскочил пилот Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, ну хотя бы керосиновый А спички, зубочистка, давай зубочистку Что у тебя, руки дрожат, пассажир наживается Да ты вообще к полету не готов Иди на место, сосредоточься Все, сейчас будем садиться, только без паники В кабине все слышно Полная тишина, хоть бы один прибор, отчет. А Дайте мне обыкновенно завожную щетку, ну заколку для волос, и скрепка. Давай, вот чудо подошла, как раз. Все тишина, будем садиться, будем использовать третий закон Ютона. первые два суки не сработали, представляешь? Только не кричать мне, пойте что-нибудь. Сейчас так, руку отпусти, держи меня, поддерживай. Так, ну вот, давай, давай, вместе жмем левую. Хорошо, есть, есть, душу мать, все, земля, сели. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры. Вар, Пилот. Ну хотя бы. Полет, бога, мать, закончен, экипаж бла -бля -бля благодарит за то, что вы выбрали нашу авиакомпанию. Происходит, сразу вспоминают законы Мерфи. Есть такая замечательная толстая книга с вот такой э, всяких таких вот приколов э, объединенных философий одной фразы: улыбайся, завтра будет хуже. Ну, а там дальше всякие первый закон Чискалма: если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы чего-то не заметили. Если дела идут хуже некуда, значит в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. Ну и там в приложении к технике, если вы завернули в прибор 16 болтов, то после заворачивания 16 вы заметите, что вы забыли прокладку ставить. Ну и так далее. Ну, соответственно, когда-то вот насчитавшись, эта песня была. По дорогам, когда там по стране-то тут то там, -та -та даже где пути, никто не знает. Как бродячий я артист на ветру осеннелисты, а ведь и рот по жизни все болтает. Перед реги и долги и кнуты и пироги, сто проблем проблемы больше, я не знаю. Жистых нежно, горячо, по затылку я ключом, но я под нос все напиваю. Если лихая и беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, только ложа. Только честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только ложек. Если в жизни все окей, нет проблем, сто друзей, так не может быть хоть застрелиться. Если у меня в глаза не воруют хорошо тела, это значит скоро что-нибудь случится. Если солнце яркий свет, точно небе близко нет, значит я чего-то не заметил. Ну а если я упал, если кто-то ловцем дал, значит все в порядке на планете. Если не хей, беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только честно говоря, неприятности моря, это не моря, только лужа. Только, честно говоря, неприятности моря, Это не моря, а только ложа. Если б много-много лет мне выгорел зеленый свет Я, наверное, умер бы от скуки Проклял, может быть, судьбой или Лежал бы я в гробу Если кто-то не ломал мне руки Если бы кто-то от души на меня точил ножи Или для меня копал бы яму да то тогда я точно знал, что пока что не пропал, что еще могу идти я прямо если некая беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, только ложь. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря. Если лихая беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. <вчех> Спасибо. А -а -а вот девчонки ушли, ну, девчонки, дамы. Девчонки, <смех> Кубинка зовет, обещал им спеть песню. Ну, я буду морально чист, наверное, если я это сделаю даже после ухода. Это название БЛБ, сокращенные такие вещи. Бизнес леди блюз. Не знаю, почему все время хочется, чтобы. но тем не менее. Ее разбудит кошка на рассвете, Остатки сновидения смоют души. На завтра легкий йогурт по диете, И быстренько помада пудра тушь. Посуду бьют за стенкой соседя. С утра привычно ссорится шумя, Из зеркала посмотрит бизнес-леди. И кошка на прощание скажет мяу, И кошка на прощение скажет мяу, да да да да Часы погаснут, споры День за спиной И ей пора за руль Она неплохо ездит на машине Вот только где запаска не найдет Да, впрочем, есть для этого мужчины А дома ее только кошка ждет И дома одиноко кошка ждет Как-нибудь убить Не очень верит в эти все лав И в песню Что любовь нельзя купить В шкафу висят оружие, наряды Она их может на ночь полистать Окошко скажет, мур, и лежит рядом Мол, день прошел, пора хозяйка спать до часа Цели. И если что, там маленький обман Она без сожалений позволяет Ведь глупо доверять себе судьбе идет по жизни, будто погуляет Как кошка, что сама и по себе Как кошка, что сама и по себе Зигзаги в личной жизни и карьере Когда-нибудь пройдут сразу в дамке Ну а пока в своем стеклянном замке Она одна и кошка в интерьере Одна что объявляя песни. Вот, я тут пел, по-моему, один раз. Однажды мне пришло, ну не однажды, а давным-давно у меня витала эта мысль, что очень многие персонажи старинных русских сказок и современных, ну не современных, а именно хороших, добрых советских мультиков, они легко вписываются в структуру военно-воздушных сил в виде определенных родов авиации. И вот это все витало-витало до той поры, пока я не увидел картинку, на которой изображена, ну, вот, война мультиков американских и советских. Я помню даже вот, э, в Перми э, месяц назад выступал, я об этом сказал, и несколько человек как раз по так-так-так-так-так, раз э, в поисковике нашли эту картинку, говорит, мы его, вот, да, и нашли, да, действительно смешно. Вот. Э, ну да, МП, мультипликационно патриотическая песенка. Перед в этом летном царстве По тревоге всем подъем С исключительным коворством Прилетели к нам с мечом Но мы помним поговорку Что в итоге этот меч Может в ходе всей разборки Неприятности повлечь Супостату что-то сплечь Пульти, леди, джентльмены, к нам с агрессией и войной. Супермены, Спайдермены, монстр, монстры, симпсоны, толпой. Покемоны поголовно, весь диснеевский народ. По команде вероломно нам устроили налет. Прилетел мультяшный сброд. Вот матроскин вскроет цинки, и обоим всем набьет срочно швейную машинку. Переделал пулемет наш кочей бессмертный, зычно кроет матушкой эфир всем мультяшкам заграничным гарантирует сортир, а еще башка сикера. Задоложит. Видит цели наш радар Эскадрилья бобок-ёжик Вылетает на удар Бабки лупят без осечек Всех мультяшек в прах и пух Их наводит наш разведчик Он под шариком обух, Дучка, в бери, не бог Рота Шреков наступает С ними нинзи заодно им навстречу вылетает грозных Карлсонов звено Дедя Федор Снайпер, летчик, бомбы кучно Положил это авиановодчик, цели точно подсветил это генокрокотю, отобьем мы все на беге. Голливудовских утят, Смей горы и стратеги На задание летят, Не успеет, не ударит Скоростной зеленый вжих Наш с фонариком комарик От него оставит вших Наш комар, милый комшик Крокодилов, чебурашек Примет ховрик в самолет, Что там транспортникам нашим Им команду и вперед. На борту весь полк мультяшный, самолет колер летит вниз, пойдет десант отважный, волк и заяц впереди. Супостат, ну погоди. В нашу сторону ракета! Дело, видимо, табак, то ли Макдоналду, Дуглас это, то ли жадный скруж-макдак. Водяной, мрачнее тучи, жизнь житянка, вечно пьян. Развернет корабль летучий и направит на таран. Прокричит на базарах! Их мультяшкам заграничным обломаем все мечи, нас побить проблематично. Мы ведь терты калачи, загрустит песней убогий, Мы его сдадим будилькой, поднимут по тревоге в небо наш. Союз-мультфильм, Мирный нож, Союз-мультфильм. ну где-то мы вот так уже в районе четвертого разворота. Да? Кстати, да, надо посчитать минут. А. Так. А. так. Так, это я прочитал. С днем рождения. А, ну да, хорошо. Не спою Мельникова, ну, к сожалению. Надо тренироваться. Это не моя песня Миши Калинкина. Я ее на диске исполнил, там немножко со своими поправками. Замечательная песня, я просто, ну, если бы я хотя бы текст взял, я бы ее сделал. Хотя это, ну, я даже не потому, что там хорошая или не хорошая песня, для меня она очень хорошая, Миша написал. А, ну, просто Сергей Николаевич Мельников, это действительно ну, великий летчик испытатель, замечательный, замечательный человек. Штуки а, грустные песни просят, а? Да что же такое? А, Mm-mm. <clears throat> <clears throat> я не мог ему отказать поэтому ну, ну уехал значит когда по телефону сборел ну по крайней мере смотрю тут на ну, историю оказывался не спросил я ее соберез, прочитал он был среди тех немногих когда я первый раз читал а, ну ладно человек имеет право показать такую большую-большую записку хотя я пел сегодня эту песню его не, его не было но спою спою Дима потому что именно у него это замечательный мой друг Дмитрий Сергеев эта песня была написана у него дома ночью да ладно тебе уже что тебе уже все равно не командир полка я бы гораздо выше Летают над землей Низко Значит снова погода Мы удержим небо здесь полгода Значит полтора, и я живой Натрия умножается войной Вот и с нами видно все на глаз Если мы летим предельно низко это значит нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит. Мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою. То, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом Сишку, про которую пою Ласточки. Пятнистую мою Подтвердят нам трассер расчет Не ошибся летчик-оператор Нычон как в фильме Терминатор Все, что снизу убирает в лед Наш привет он тем не нашим шлет Скажет, кто не страшно, мол Вранье нас пугается не зубулей. Турой, отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает в мы втроём подъембом у неё. Душу лентокрылую свою Вместе с нами ты не погубила. А позвал же кто-то крокодилом. Вручает нас в бою, лосточку пикнистую мою. За спиной молотит пулемет. Портовой наш парень не из рубки, Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Портовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, Даже дуракам ее смысл ясен, Нынче я действительно опасен, Горный край меня уже достал Чрту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводила, Что за дурень кличет крокодилом. Ту, что вместе с нами на краю, Ласточку пиннистую мою. Да -да На Нас обрушилась вирепость В небе, словно маленькая крепость Мы видим огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки Слонов танце кружим мы. В твоем мы танцуем танго под огнем. С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодила, Подзовёт любимую мою, Ту, что выручила нас в бою с нами, на краю, Ласточку, историю мою. Что-то вот всегда историю вспоминаю. зовут Дмитрий Вышел. Я вспомнил, как мы с тобой... выходит, что-то просто тут уже. Так вот, я помнишь, на юбилей? Приходим в штаб, местникам, ну тот уже, который сейчас командир полка, это в Кореновске, у нас комиссия работала, не можем найти Ми-24, не хватает одного. Нормально, да, так это самое? Не пушку там или вертолет не могут найти. Ну вот он как бывший командир полка, значит, так смотрим, значит, раз там журнал, там учета техники, так мы в Чечне там теряли этот, этот, этот, так этот списали, там действительно не хватает вертолета. Он Дима говорит, а памятник считали? Нет, а он не списан. Километры. Но кто-то любит плыть по морю, Доверяя жизнь волнам и ветру, не земля нужна лишь для разбега. Хоть и не мечтаю я о звездах Ручку на себя и здравствуй, небо, В небе опираюсь я на воздух, Каждый день по жизни, как на фронте, Причем со совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю, Шариком по центру, в горизонте с песенкой по небу я летаю. Жизнь божье в степор загоняет, виражи и прочие фигуры. В приборе шарик мой гуляет, Сто лонжероны и нервюры, На петле мне ветер подпивает, Небеса с землей перевернутся, возмущенный воздух пусть полтает. Главное, мне в горизонт вернуться Каждый день по жизни, как на фронте Впрочем, совсем не умевай С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю Пусть там он повиснет на полгода вся душ И вся котельная не не тоскует и летаю даже в непогоду, я ведь я рискую, я потом на свете все до краю. За мгновение те, что на закатах в плоскостями я сверкаю, И летаю в трех координатах, В плоскостями я сверкаю, И летаю в трех координатах.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 Ну вот, мы много сегодня полетали, все очень, все очень просто, в общем-то, то, что витязи делают, и стрижи, и бегут, и очень многие люди, в общем все очень просто, нужно просто научиться летать. Хочешь, расскажу тебе, как птица стать и ночью, одолгнув поверхность, улететь, не коснувшись звезда, счастье петь, главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть, знаешь, Бо невозможно не любить Светаешь Облака листаешь, как тетрадь знаешь. Небо можно обнимать Главное летать В звездной вышине Время, они а во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, сети разорвав, Исключением из правил улетит. К ветерка где-то в облаках, Умываясь, небесами обвинит, что ходить, мечтать, что любить, Летать и успеть Спеть Веришь, если верить, сбудется мечта Веришь, лучшая команда от винта сумеешь Два на два умножишь, выйдет пять в высне сложно улетать, главное мечтать, пылье разлетится снизу. Суэта Пыльем обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою пить, знаешь, Это небо можно пить, главное любить. В звёздной вышине Пряме они во сне Обмануть законы физики Суметь формулы поправ Сети разорвал, исключение из правил Улетит шумом ветерка Обвинить Чтоб ходить Мечтать, чтобы любить Летать и успеть Спеть Хочешь, хочешь научу тебя Летать Я хочу, я хочу пожелать вам всем. Да. Света. Да. Да. Колька, и много вам поет песен. Много разных песен. Поёт. И так их душевно. Нету песни только про спортивные да. Сейчас да. сижу и думаю. Почему? Потому что не летал. Я никого не приглашаю покататься, но тебя я приглашаю. Света ловлю на слове. Я как-то вот у меня было такое четверостишье. Нет, я просто вот вспомнил, друг Оно может быть такое небольшое, серьезное, как я не знаю. Но написал давно. Россия как будто изранена, и ей не хватает солдатов. Но слышу я в небе Копанина, как ах Ахтонг Покрышкин когда-то. <плес> Ребята, дорогие, спасибо, что пришли. Я хочу вам пожелать мира, потому что без мира даже здоровья не нужно. Я хочу вам пожелать здоровья, потому что без здоровья ну, нет счастья. Я хочу вам пожелать счастья, потому что без счастья нет любви. И, конечно же, я хочу вам пожелать любви, потому что без любви мира нет. Спасибо. Будем жить. всегда, когда, вот я всегда позиционирую, мне даже сегодня вспоминали, вот как ты правильно говоришь, что мы вот сидим, как будто у тебя на кухне, даже те, кто у меня на кухне не был. Ну вот эта песня, которую я всегда именно друзьям там именно пел. Очень старая. По телевизору футбол, но мне плевать кому-то гол. Сегодня праздник ведь ко мне придут друзья. И от души накрытый стол, и на вертушке рок и рол бутылкой кто что врачи твердят. Нельзя и вот сидим мы за столом и песни старые поем. Едим огню мы только шутки здесь, и смех, Вот только часто в горликом, Ведь мне грубить его потом, Когда из дома провожу ночью всех. Но кто сказал, что дружбы нет, что с рибы и вид? Никто нигде никогда мне не поможет Ведь в протяжении стольких лет Меня спасает дружба свет Всего на свете мне, друзья мои, дороже Не место здесь в любом делом Заботы прочь, ненужный хлам и мы на мире еще, еще быстрее. Да вот луна напомнит нам, что всем пора уж по домам. Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, все допивать да и песни петь. Те, что там сегодня, спеть я не успел. Пусть мне сказать и не суметь, что смог за них бы умереть. Да что сказать? Я им об этом рядом спел.